Ночная мгла печалью дышит А звезды исчезают в облаках Пароль мне твой на сердце вышлет Глаза пропишут имя в ДНК Слепая птица в черном платье Тебя обнимет сонной тишине В ее смертельное объятие Успея, но только лишь во сне О чем поем? В балаконе, терзает душу песню своей. Так тяжело, и сердце в грусти стонет. Не пойда грустно песни, нет, подрень. О чем поет ночная птица, о жизни в черных небесах. жизни в черных небесах где так легко в тебя влюбиться в пушистых облаках